всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый экран в этом кране можно зарабатывать токены монеты называются монеты потом обменивать на криптовалюту здесь мы можем обменять на биткоин лайткоин трон дако bitcoin кэш лайткоин и шиба чтобы здесь зарабатывать, ссылка в описании, проходим, проходим регистрацию, она несложная. Далее здесь есть сам кран, в котором можно зарабатывать, получается, 500 тысяч монет, и претензий здесь неограниченное количество. Хоть целый день берете и клацаете этот кран, разгадываете вот капчу, выбираете здесь дом и разгадываете анти... Капчу и нажимаете собрать награду и получаете 500 тысяч монет. Далее здесь есть автокран. Здесь вы ожидаете 40 секунд и зарабатываете, получается 100 тысяч монет. Есть контрольный опрос. Вам здесь понадобится калькулятор. 787 плюс 567 и нажать требует либо же в минус, либо же в плюс пойдете. Есть здесь серфинг. Здесь не так уж много, но есть. Посмотрели 5 секунд. Нажимаем на ссылку. Смотрим 5 секунд. Отгадываем капчу и зарабатываем свои монеты. Получается тысяч монет. Мы получаем. Также есть Оконный серфинг, здесь уже побольше монет нам дают. 120 тысяч за 30 секунд и за 15 секунд. Давайте посмотрим вот 30 секунд. Выбираем здесь дерево и нажимаем проверить. И мы зарабатываем 120 тысяч монет. И можно посмотреть вот еще. Вот эти объявления дальше есть стена коротких ссылок здесь уже получается 2 миллиона 100 тысяч монет и нам дают здесь еще вольты там где мы их сможем использовать там где автоматический экран энергия и здесь так прилично коротких ссылок и есть еще раздел достижения и здесь вот выполните две заявки сборщика. Получаем награды плюс 250% энергии. Нужно нажать на галочку обязательно. Также вот просмотрим три, три объявления. Также получаем здесь награду. Нажимаем на галочку. Ну и так далее. И эти награды они обнуляются ежедневно в 12 часов ночи. Также на этом сайте можно сначала заработать монетки. И эти монеты использовать на рекламу. Вот нажимаем купить рекламу. Создаем рекламу. Очень классно, без вложений. Вот, допустим, вы участвуете в каком-то инвестиционном проекте. Зашли здесь, поработали там полчаса час Собирали данных монет без вложений. Рекламировали какой-то там инвестиционный проект. И заработали на партнерских вознаграждениях. Вот и такая схема заработка тоже есть. К примеру, у вас вот таких кранов, я уже, не знаю, на канале показывал, там много таких кранов, там где можно заказывать рекламу. И эта реклама работает, я уже не один раз заказывал, и без вложений зарабатываю на партнерской программе. Что я вам советую. Так, проверяем данный экран на платежеспособность, нажимаем «Отзывать». Здесь нам нужно прописать свой кошелек, который мы возьмем на FaucetPay. Буду выводить троны. Перехожу на FaucetPay, раздел депозит. Вписываем здесь трон, ищем кошелек. Копируем его. Вписываем здесь. И нажимаем отзывать. Ага, Здесь нужно адрес электронной почты. Хорошо, вписываем здесь адрес электронной почты. И нажимаем отзывать. Итак, good job. Перехожу на файл Pay, приборная панель. И вот она, выплата. Получается полтора миллиона сатоши трона. Данный экран платит, ссылку я оставлю в описании. Кому интересно, переходите, зарабатывайте. На этом все. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.